Здравствуйте, дорогие друзья, сегодня мы на нашей передаче будем рассказывать, кто-то пришел, будем обсуждать, как правильно дышать на ЕГЭ, Итак, так, сядьте прямо, выпрямите спины и глубокий вдох, а потом выдох, вдох, а потом выдох. От этого дыхания зависит ваши результаты на ЕГЭ. Сядьте правильно, у вас плечо что-то там это, да, вот так. И еще раз, раз, два. А, Молодцы, давайте похлопаем, похлопаем. Молодцы, молодцы. А сейчас расслабимся, минуточку расслабления. что же вы все уснули, дорогие зрители? Вы же так и на экзамене уснете все, ай-яй-яй-яй-яй.